У нас строится асфальт, ложится асфальт на нашей улице. Проложен участок вот, заасфальтирован от, от, от, от конца улицы до переулка Халтурина и с начала улицы до 26 дома. Средняя часть у нас вот нашей улицы, она осталась. Ой, без изменений. Невозможно ни проехать, ни пройти. Отменен э, маршрутный автобус, потому что заявили нам, пока не будет сделана дорога. Маршрута у нас не будет. Без автобуса мы вот уже второй год или два года. Сколько? Два года, наверное. Вообще проблема это, я считаю, решаема. Ну, просто... Нужно взять это дело под контроль нашей администрации. К асфальт рабочего. мягкий? Нет, на халтурино. А -а -а -а. А асфальт мягкий, если пойдешь на каблуках, значит провалишься. И почему я, я там, и это <клышко> <клышко> <клышко> вот этот участок <клышко> от халтурина <клышко> и до э до Черняховского вообще не заасфальтирована середина улицы Самый грязный участок, как стыд-позор остался, почему его не заасфальтировали?